Привет! Мы продолжаем проходить This War of Man, это пятая серия. И предыдущая серия закончилась как-то не очень, поэтому сейчас будем разбираться, что произошло. День 16. Да, в прошлой серии умер Марка, добывая провизию. Вот такая глупая смерть. И... Просто очень глупая смесь, потому что я зашел в закрытый дом на площади, ну как зашел, открыл дверь мне NPC, я за ним зашел, а он сразу же взял и вышел, а потом снова приходит, я не успеваю добежать до двери, и он на меня орет, что сейчас убью, выходи отсюда, кто ты такой, что, ну, на один раз он меня простил, но потом взял и через несколько как фраз, он взял и с одной пули, с одной пули убил меня. Я пытался выйти, но дверь была заперта. Это была ужасная ночь. Ой, согласен. Бруно вернулся, он помог нашей сощи... соседке. Соседки. Соседке защититься от бандитов и принес немного патронов. Марка погиб, забывай провижи. Да, Голден о устал. Марка не вернулся с ночной вылазки. Нам будет не хватать его. Как мне будет не хватать его. Не хочу покинуть как Марка, может быть не... мне стоит оставаться в укрытии, а припасы пустичит кто-нибудь другой. Трус! Все. Все. будешь, будешь ходить. <с Harbour> Но нет, нет. Павло будет ходить за правитель. Так, голоден, печально устал, голоден, печально устал. Что? Чем займемся, ребят? Надо что-то делать, надо что-то делать. Давай. Давай поставим ловушку. Может мясо добудем. Хотя бы мясо, чтобы было. У нас есть одна порция еды. Но. Но их двое, да. И поэтому надо что-то выбирать. Так, ладно, давай. Да. Убили как собаку. Честно, убили как собаку. Я вот не знаю, что мне делать в этой серии теперь. Потому что они голодные, опечалены, усталы. Так, 16 воды и один кусок мяса. Плохо. Очень плохо. Может, по радио что есть? Да, да, да, да. Все, давайте без сентиментальности так, табак Повстанция. прохладно возможно осадки все начинает холодать все это, это зима, это скорая зима кто-то за дверью? кто? ну иди по рому давай кто же ты такой? странный незнакомец. О, впустите! Да ты что? Антоша. Так, вы... добрый день, меня зовут Антон. Э -э Простите за вторжение, видите ли, я не, уже не так молод, и, честно говоря, не думаю, что смогу выжить в войне в одиночку. Не будете ли вы так добры? Не разрешите мне пожить с вами. Обещаю, я буду работать, чтобы купить свое проживание. Давай, нас было трое, нас будет трое. Предыдущую серию можно было, в принципе, назвать минус один, но я подумал, что нет. Блин, хорошая математика. Хорошая математика... А еще трезвень. Слишком часто натыкался на невероятных злобов или откровенных преступников. Но я чувствую, что вы другие. А для ученого с багажом знаний, компании людей, подходящим мыслительными навыками, была бы крайне приятна. К тому же, так да к черту я не, я не могу больше притворяться. Я просто старый пердун, который не знает ничего. Я так благодарен за вашу компанию. Я слишком долго был в одиночестве. Слишком долго. Эх. Так, болен. Да. Но ты болен, поэтому, ладно, давай. Пришел больной. Больной деток, Эх. Да, должны. Не помогут, я тебя больше лечить не буду, прости. это такой закон. Так. Что мне дает твой бонус хорошая математика, а? Перескажи. Что у нас? Что у нас можно сделать? Да ничего с ней здесь сделать. Ножовка у нас есть. Ножовка. Ножовка ножовку сделай, да. Давай. Одну ножовочку пожалуйста. Одну ножовку. Одну ножовку. И я с собой заберу. Эх, не умею петь, ну ладно. Не суть важна. Наши вещи. Так, ножовка, лом, топор, лопата. М -м -м -х -х -х -х -х. Я наверное завершаю день. Потому что... Что еще могу Ничего. Так. Ого. Восемь. Вс ⁇ никакой добычик. Спим. Ты голоден ты охраняй, Сам хотел, сам хотел. Может в школу сходить? Много еды. Блин, здесь ополченцы. На свою площадку можно огромное количество еды. Здесь можно найти полезные вещи, оставленные рабочими и повстанцами, которые какое-то время удерживали эту позицию. А можно, а можно, а можно, в принципе. Только я я даже не знаю, чё, что мне брать, что мне Бак... ножовку и пойдем добывать. Шестнадцатая ночь. Давайте. Настройщик пообещал, что квартиры будет достроены, во что бы то ни стало. Ну, они много чего обещают это всегда так было всегда так будет пока что тихо пока что вроде тихо но но никто не отрицает что может быть кто то здесь и очень даже может быть кто то здесь я уверен в этом Этот снайпер я надеюсь не по мне сейчас стрелял это просто на фоне потому что если по мне это очень опасное место очень опасное место, говорю же. Так, давай, давай, давай, Пабло. Пабло, Пабло. <смех> Ничего ценного. Как так? Ладно, давай дальше. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блин, а? Ну... Это плохо все. Я знаю, где ножовка нужна. Вроде знаю. Ну, потому что я, же, я уже рассказывал, что я не первый раз эти локации вижу, но я не уверен, что там. Давай, давай, Павло. Так, здесь куча. Ее придется разгребать потом. Мои уж ай -яй. ай ай ай, валим. Стоят, стреляют, блядь, опасные люди, опасные, говорю я вам. По низу, по низу никак, да? О, смогу? Не смогу, да? Сюда смогу, давай, сюда. В общем-то, только сюда и смогу. Чтобы пробраться там, мне нужна лопата. В сути. Какие боюсь. Мы уже одного потеряли. И терять второго не хотелось бы. Потому что и так на потеряли. Один хоть и пришел, но. Он. он не очень он старичок, он больной. Ты давай-ка. Ладно, потом разгребм. Лопату возьмем. А сейчас попробую тихо пробраться сюда. Блин, блин. Тихо. Тихо. Тихо. Мне решили наверх пойти, да? Блин. Нет, надо валить. Давай пока разберем за вау. Может.. Может что-то будет. Хотя. Я знаю, я знаю, я знаю. Стоп, пошли. За ними можно прям по пятам пойти. Все. Где? А, вот здесь успеть бы успеть бы успеть бы не ну, успею конечно а, здесь все заперто ладно пойдем давай бежать к выходу уже я не буду на то да Пустая ночь, пустая ночь, мне здесь нужен лом, мне здесь нужна лопата, мне... ну да, лом, лопата. Бесполезный день. Ни еды, ни инструменты мне не пригодились, как... ну, тажовка, извиняюсь. Ни компонентов не взял нормально, ни досок не было, ничего. День 17. Привет, я вернулся. Уставший но целый. Да. Уставший но целый. Ночь прошла спокойно. Это радует, что наш просил спокойно. Очень голоден, и ты очень голоден, ты, ты голоден. Без ты мы умрем. Нужно бросить все силы на ее поиски. Да, да, я знаю чел. прости Но ни к тем ты пошел. Реально ни к тем. Давай, давай. ты Слегка уже более, поэтому давай. Брунел будет спать, а ты пока. Походи. По походи, походи, походи. Вот ну ты не знаю, чем заняться. все Это кажется провал. Это я. Я, наверное, даже 20 дней не проживу. Это ужасно. Это ужасно. Говорю я вам. Разве что торговец придет сейчас? кофе пронажим зачем я покупал кофе но ну, надеялся чтобы повысится цена на кофе но повысилась на табак все вот все не так как я думал все не так как я хотел ну вот такая вот эта игра за свой of mine вот он такой а для вас есть, всё, есть для вас и так Пугающая фраза, если честно. Ну ладно. Ну так что? Так ты обменщик, да? Сюрприз. Сюрприз. Фак ю. Серьезный. Хотя. Так. Семь кофе на одну еду. Серьезно? Что мне еще нужно? Что же, что же? Ну, все взять еды или консерву? Не, консерву. Очень щедро. Так кусочек еды два Там кусочек еды и компонентов четыре штуки компонентов э -э, довольно распространенная почти даром так так так так так посмотрим что же еще что же еще у тебя есть пули мне не нужны пока что у меня сколько На 15 пуль. Это предостаточно, Мы договорились. Нет. Давай. И Бруно, Бруно, ты у нас хороший повод. Сходи, приготовь, пожалуйста. <звы> а, ты где? Бруно? Бруно? <звы> Бруна, ты где? А? Нифига себе ты обход пошел, конечно. Конкретный такой обход мы сделали. Давай сделай покушать. И будем дальше смотреть, что... Да как. Ты очень голоден. Ты голоден, ты голоден, да. Да. Давай. Ты очень голоден, покушай. Покушай, эй, с покушай. Ладно, все, забыли. Забыли. Вот бы... Ну, прости. Теперь ты просто копытин, да? Я могу вас еще покормить, В принципе, чтобы вы были голодны, но... Блин, я даже не знаю. Хватит спать. Ты уже все? Ладно. Теперь давай и ложись. Давай, Антоша. Ты тоже ложись. Да, стоило уехать из города. Серьезно. Очень стоило. Прохладно. Музыка. Семена табак. Колод и болезни свирепствуют на разоренных улицах по горе. Риска возросла смертности из-за отсутствия еды чистой воды и медикаментов. Ну вот, мы ощущаем эту. Из-за еды сами в очень плохой ситуации прям даже ужасной ситуации мне бы сходить грядки-то сделать а? вот грядки бы сделал уже было бы было легче потому что ну да овощи были бы мясо у меня уже стоит поэтому давайте Давайте, давайте, давайте. Так, голоден опечален. Вы голодный опечален, ты слегка болен. Эдиток. Не то, конечно, не то. Не тот, кто нам нужен, если честно. Да, здесь тоже немало. Здесь 12 и 2. Да. Совершаю день. Так. Здесь опасно, очень опасно. В церковь не хочу, в школу. В школе, повстанцу. Блин. Ужас, конечно. Может в гостиницу пойти? Тоже бандиты, блин. Ну здесь я все забрал. Здесь сюда я больше не пойду. Огромное количество. Ну вот сюда бы. Пойдем добывать. Ох, я сейчас потеряю его. Как же, как же это будет фейлом. Так. Тихо. Будь тихо. Кого-то меня уже засекли, как минимум. Да. <смех> Я знал, что тебе лопата пригодится. Так что, да. Но кажется, здесь тихо. И мы наконец-то сможем спокойно забрать все. вроде тихо реально кажется мне повезло сегодня кажется у нас будет что поесть ну или не поесть а собрать из чего детали -то, там тоже не факт конечно Странная листовка с, пром... с заголовком Промала... Прокламация, извиняюсь. Наша древняя столица, исторический дом народа Вайсени, который больше не будет мириться с угнетением. Республика Вайсени со столицей в Погрении в границах, указанных в договоре. К черту ваши договоры и, и прокламации. Это уже лучше это уже лучше здесь еду это хорошо было давай павло <coughs> пабло давай знаете я музыку потише сделаю чуток потому что что-то слишком уже лечит на меня ну, глупая фраза, конечно, музыка кричит на меня, но да, она кричит, она уже серьезно кричит прям как же долго собирается по лестнице, если честно вроде быстро бегу а по лестницам еле-еле отпирается -еле опять сахара Что тут? О, да. Так, э, мне не нужно дерево выбросить. Э, игрушка тоже не нужна. Давай дальше. Вау, это все нереально пезучая ночь. ночь на поесть а следующая видимо будет на сбор предметов не знаю не знаю как выйдет да вот она получается дверь которую надо было бы взломать И дальше Ну, что здесь о да тут блин как же мне везет сейчас как же мне сейчас везет кажется белая полоса начинается потому что ну прям нет нет да? не будет он курить у меня так давай поглуб давай что здесь есть что здесь нету что здесь есть что здесь нету а, я смогу сюда? смогу смогу как так так все сейчас надо бежать к выходу блин как же как же как же прям не могу так это мне нужно блин, мне все нужно Ладно, вот это пожертвую вот этим. И наверное, не знаю, может электрические детали оставить. Да, наверное, да, где и... хотя сейчас надо подумать. Для чего они мне нужны? А вот сейчас они мне не для чего не нужны. Поэтому да, я возьму лекарства травины и бежим к выходу все это идеальная ночь это да, белая полоса нашей жизни у нас теперь есть еда у нас скоро скоро будет уже новая печка мы просто молодцы мы все сделали все что могли здесь вот еще есть правда я не знаю как сюда забраться я не знаю как сюда забираться Павла уже в убежище. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Новый день. Новый день. Спокойный день. Да, день 18. Посмотрим. И... Так, один жив точно. Смотрите. Я принес лекарства. Да. И... Блин. Нет, на нас напали. А, Никто не был ранен, грабителям ничего не удалось унести, но мы отбились двумя патронами. Молодцы, мы молодцы. Давай, ты спать. Ты Знаешь, приходит в себя, ну, давай, пристень. Ой, Пабло, извиняюсь. Бруно, Бру... Бруно, Бруно, я тоже спать. Мы можем приготовить еду, наконец-то. У нас воды 13 штук. Знаешь, второй. Сходи, приготовь нам еды. Пожалуйста, броду, ты у нас. Пока мы можем, надо поесть. Все, давай теперь. Теперь будем готовить двойная порция да все правильно если я сделаю двойная все увеличится поэтому давайте вот два мяса даже забери вообще все хорошо вообще все сейчас шикарно становится вот, у нас теперь 6 мяса мы можем давай последний удобрение последний Последнее удобрение мы забираем, в мясо превратим, сходи поешь. Павло, сходи поешь, Бруно, иди спать. Я понимаю, ты мог покурить, и ты бы стал не опечален, но нет, нет, нет, еще раз нет, у нас нет сигарет, поэтому обойдешься, хорошо, хорошо, слегка болен. Давай, Анас, скушай одни лекарства. Не хочу, чтобы болел. Да, вы не сможете их сдерживать вечно. Все, будем отдыхать. Всё, всё, все, все, все. Все у нас сыты. Всем хорошо. Поэтому давай. Так, ничего не изменилось, кроме вот этого ну ладно ничего страшного зима еще не очень близко поэтому можем пока что так пожить Давай послушаем радио может что-то изменилось хотя я сомневаюсь что что то изменилось С да смертность было, да. С сигаретой табак снова появились в поберини. Как именно это произошло, остается догадкой. Предполагает контрабанду коррумпированных военных или иностранную помощь. На улице прохладно, да? да. Все! Опять я с табаком провалил все. Было два табака, да? Было два табака теперь опять ничего не продам за дорого ну что поделать, ладно наверное уже пора делать воду потому что что то мне подсказывает что у нас сейчас будет дефицит воды ну не в городе, а именно у нас потому что питаемся мы довольно часто теперь ну будем довольно часто питаться вода уходит Хоть с Бруно и меньше на одну, но все равно нет. Ты не, ты не заболеваешь, ты уже выздоравливаешь, между прочим, Антон. Поэтому давай поставь фильтр, и я думаю, мы можем заканчивать деньги. Хотя я могу ошибаться. Я часто ошибаюсь. Я признаю это. Поэтому не знаю даже да, давай. Хотя, знаешь что? Так, надо вспомнить, что же... Я не знаю, можно пойти и завершить уже стройплощадку, но там ничего особого такого уже не осталось. Наверное, пойду дальше. А дальше это куда? А дальше это... Ладно, давай завершим. И посмотрим, куда дальше. Да, почти все посетил, кстати, кроме гостиницы. Но гостиницу я боюсь, потому что Хотя, блин, у нас нет выбора. Давайте спать, охранять и давайте смотреть. Немного материалов, много лекарств, огромное количество оружия, много зачастей и много еды. Но мне бы вот как-нибудь такое было, но не здесь ладно. Да, вот огромное количество оружия. Церковь Святой Марии. Можно сходить сюда, пожалуй. <связать> много еды, немного материалов, немного инструментов, много лекарств, огромное количество оружия, немного запчастей. возможно, обмен, требуется осторожность. В трущобе осталось немного оружия, кстати. А по разбомбленной школе. М -м -м, блин. Ну здесь опасно, потому что они эти ополченцы до сих пор там. Я бы в Виллу что ли сходил? Разрушенную. Или дом для двух семей. Но они невозможно добраться из-за боев. Может быть сюда. Да. Ну ладно идем в в гостиницу да много единиц много материалов и куда не знаю лучше куда или в школу все-таки лекарства нужные частей и да нет да в гостиницу просто посмотрим что она где она как она давай пошли возьмем может лом собака да, наверное лом возьмем на всякий случай как оружие как вскрытие дверей нужные вещи давайте смотреть а на да надо было брать лопату первая моя ошибка ладно пошли дальше вроде тихо пока что но кто здесь есть кто здесь есть здесь может не знаю где, не знаю кто. Она не открывается, а Она с той стороны заколочена. Так иду, так и думал. И это заколочено с той стороны. Давайте смотреть дальше. У Павло у нас уже просто опечален даже, уже все более менее. Вот записочка какая-то. Трупы, они жестоко изуродованы. Раны нанесились, уже с жестокостью. Это сделал какой-то бешеный психопат. Я надеюсь, этот бешеный психопат ушел, потому что... Нет, нам не нужен здесь никакой психопат. Это... Это очень и очень нам не нужно. Здесь дерево. Дерево нам тоже как бы, ну... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, закрываем, уходим, уходим, <связывается> аккуратно, тихо, на стелсе, только стелс, сейчас только стелс, аккуратно, тихо, хин, нет, громко, <связывается> ну ладно, ага, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй, быстро, да жизнь не очень все хорошо <смех> О, очень даже нехорошо поэтому будем разбирать завал будем пока разбирать разбирать разбирать у нас времени достаточно я думаю мы успеем вроде как здесь вот еще можно что-то собрать но довольно опасное место очень много людей вообще видимо мне придется воровать потому что что то как то ну слишком опасные локации везде есть люди один уже даже умер у нас это Марко помню, еще раз конечно зря я это сделал ну ладно А тем временем Павло уже почти докопал, да, ему осталось одна четвертая, грубо говоря, буквально вот все, вот одна четвертая ему осталось. поэтому Павло копай, ты справишься, я знаю, ты сможешь это сделать, а, давай, уже чуть-чуть, ты, я думаю, до часу 30 успеешь, да, потому что, да ты даже до часу 20 успеешь, я это вижу, я прям, да, давай. И мы, мы сумели. Молодец. Молодчинка Павлов. Теперь будем забирать то, что здесь внизу. Давай-ка, давай. Тут пусто. Тут пусто. Вы представляете? Здесь пусто. И так ничего нету, грубо говоря. Еще и пусто. Это же вообще ужас. Ага, здесь человек. Что за мне подсказывает, что он меня будет бить? Но не Уйди отсюда! Смотрите к Взял только дерево. Ужас. что у нас как-то ночь хорошая, ночь плохая. Прям не очень. Не нравится мне такой расклад. Давай, день 19. Привет, я вернулся, уставший, но целый. Да, ночь прошла спокойно. Ты голоден и печарен. Вы уже голодны? И серьезно? Я, я, я не знаю, просто. О, ты вылечился. Ты вылечился. Мой родной. Ну, как родной, да, ты пришел, прости. Погода станет значительно холоднее. На юго-востоке В ожидается снегопад. Давайте передадим теплый привет жителям Погорения. Скорая зима. Скоро зима. А у нас печечка еще не очень хорошая поэтому Нет, 15 компонентов ну, компонентов и одна запчасть это нехорошо. хорошо К нам бы кто пришел обменяться на компоненты и запчасти вот пожалуйста давай проговориться. я знаю что ты придешь сегодня я тебя буду ждать пока посмотрю если биография нету биографии ни у кого обновления Поэтому будем просто ждать. А пока, может, да нет, нечем тебе заняться, Антон. Был бы ты ребенок, ты пошел играть, конечно, но ты же не ребенок, ты старик. Грубо, конечно, прозвучало, что ты старик, но ты же реально старик. Антон, Антон, Антон, ну-ка, ну что? сделать может что сделать может что сделать но ну, это у меня есть уже <могу> <могу> <гу> удобно перед мебели ну, можно почти забыть о войне ну да стул делается почти так же только как... <с 95> а что мне пишут про нам повезло наше убежище то место, где мы можем на время забыть о войне. Стульев им не хватает. Ну, извините, что стульев вам не хватает, потому что, ну, стулья делать я не смогу. Ну, смогу, но... У меня не особо-то материалов на них. Меня бы вам печку сделать уже второго уровня, чтобы вы к зиме были стопроцентно готовы. Но, но, вы не сможете быть стопроцентно готовыми, пока у вас нет печки второго уровня. Поэтому, торговец, давай, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, торговец. Я знаю, что ты придешь. Ну Франко, я уже даже тебя по имени запомнил. Ну, конечно, день 19 мог бы и запомнить уже. Ну давай. Нет, кажется, он не придет. Но я просто не знаю, куда мне идти ночью. Очень опасная ночь. Черт, возьми сигареты кончились. Да их и не было. Ну, жуть табак, не знаю. Давайте вершаем день. Ты охраняешь, ты спишь, ты добываешь. Добывать мы идем. Сегодня мы идем добывать. Не знаю, может на центральную площадь. Ходить обменяться. Взять лом с собой. Ну, в принципе, можно, но... Да, наверное, пойдем сюда. Давай, мы возьмем с собой табак, возьмем с собой лом и может, не знаю, медикаментов взять. Тоже на обмен. Они, вроде, нормально стоят. <связать> давай, давай еще дальше. Да, добывать. Два табака, две лекарственных ингредиента, два лекарственных ингредиента и лом. Пойдем обмениваться. У тебя что? Давай дальше смотреть давай смотреть дальше что вот вот что я хочу мне 15 это да, нужно а, это уже 12 13 14 15 16 возьму 16 ну что так я не знаю и вот так все серьезно еще особенно неплохо а, ам, ам, ам, ам. еще одну вот эту я говорил две даже возьму и может да, может. Вот это. Да. Fire он не может взять. Ну, топливо, извиняюсь, конечно. Файр. Мудрено сказал. Мудрено. Ладно, договорились. Хорошо. Пойдем дальше. У кого еще что есть, может? У что есть? У тебя... О, у тебя довольно неплохо. Но нет. Нет. Простите, нет. Я не буду с вами торговаться. Я бы хотел забраться в этот дом. Убить бы эту сволочь, которая убила Марка. И э, посмотреть, кто там, что там. где там, Здесь никого. Ну, давай сломаем дверь сначала. Я думаю, если вдруг что, меня не убит, а... Сука. Эх ты... Вот я вот, вот в этот дом зашел, когда он был открытый. И, собственно... И, собственно, также вылетел, по сути. Только мёртвым. Эх. У еда есть, у тебя есть еда. А вот это я обменять уже не могу, как ни странно. У тебя, наверное, медикаменты, да? Да, все медикаменты и чистый спирт. М -м -м -м -м. Не, ну я, в принципе, на печку уже взял, но... Пустовато, ночь. Да, побежали к выходу. Надо было еще брать на обмен все. Все, что мог взять на обмен и обменять. Потому что, как я уже понял, добывать здесь смысла нет ничего. Только обменивать. Только обменивать. День 20 -й. Да, мы уже прожили 20 день. Я, наверное, закончу эту серию здесь. Потому что... Да, вот на нас напали. Я закончу эту серию, но из игры выходить не буду, поэтому продолжение будет прям этот день и эту подборку дней. Для...